Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией Ну что ж, сегодня поговорим снова о мироздании Да, к Катющику присоединились такие товарищи, как Кунгуров Ну и в общем-то Тюняев не присоединился, но о нем тоже разговор пойдет, тоже он меня поразил Ну не будем забегать вперед Итак, Катющик у нас снова о плоской земле да? вот. Как эти люди, вот Катющик, Кунгуров любят спорить с очевидным вот как же они все-таки любят спорить с очевидным? Смотрите, говорят про гравитацию, что гравитация есть. Да? Вот. Нет, у нас есть какие-то связи. Какие-то связи, несомненно, есть. Вот. Но дело-то не в этом, дело в очевидности. Вот Очевидно, что когда я выхожу на улицу, да, ну что я вижу? Я шар не вижу. Я не вижу шарообразность вообще Я вижу холмы, впадины и так далее И более-менее все это как бы вот до горизонта, ну, на плоскости происходит Шарообразность я не вижу Это если говорить об очевидности Теперь говорим о том, что Земля вращается Я тоже очевидно, это вращение не вижу Для меня очевидно, что Солнце и Луна вращаются Что Земля вращается, для меня это не очевидно Теперь говорим дальше об очевидности вот, они говорят о гравитации, чтобы мы не подбросили, оно упало. Да? Ну, бросьте в воду, на землю ведь не упало. Но для кого-то этот пример не очевиден. Хорошо. У атомов есть масса, да? вес какой-то. Но они же вычислили вес атомный. Да? Вот. То есть, допустим, берем гелий. Он имеет массу, да, вес имеет. Берем резиновый шарик, который тоже имеет массу, вес. Надуваем шарик гелием. И бросаем на землю ой а он упал в небо где гравитация где она нет гравитации упс зачем спорить с очевидностью Какая она? <свят> гравитация? теперь смотрите такой вопрос на который они как-то избегают я видел просто как бы стрим катющика да когда ему рассказали о расширении газов да он напрягся он напрягся но там все сорвалось увели в сторону а смысл-то в чем? Берем барокамеру и заполняем ее каким-либо газом, скажем, тем же гелием. Он распространяется в вакууме, там больше ничего нет, кроме гелия. Газ должен распространиться во все стороны или нет? И почему он не падает на землю? Он заполнит всю барокамеру, он на землю не упадет. Ну, На, на, на дно барокамеры он не упадет. Он слоями там не ляжет, он заполнит всю барокамеру. Газ заполняет все доступное пространство. Вроде как бы так, да? Теперь вопрос, а почему наша атмосфера не прекращает распространяться? То есть, вот как нам говорят, есть вакуум, и там как бы все. Все остальное притягивается, а в атмосфере, ну атмосфера притягивается, да, и там вакуум, там нет. Почему туда газ это не расширяются? Вот как на этот вопрос ответить? Что тут у нас с гравитацией -то? вот. Точнее, не с гравитацией, а с другими законами расширения газов. То есть непонятно. Непонятно, ответов нет. Ну а теперь отюняев. Тюняеве. Тюняев отличился тем, что он сказал, что числа да, – это вектора. Ну вот подобного бреда, честно говоря, от него не ожидал. Он, мне нравится, как он мыслит неординарно, да, интересно. Это все здорово. Но как можно сказать, что 2 это вектор? Вектор это отрезок. Допустим, отрезок А, Б, В, В, В, Б, Г, Д. Вот, это отрезок. А что значит вектор 2? Два чего? Сантиметра, миллиметра, километра. чего? Два. Может два литра молока отрезок? Вот подобного бреда не ожидал. И он начал их складывать. Два. Два вектора. Два чего он складывать-то начал? Два метра, километра. Чего? Два он начал складывать. Так что вот здесь он заехал, конечно, не на ту территорию. Нельзя говорить, что 2 это число, это вектор. И давай их складывать или умножать. Вот. Нет, так это не делается. Нет тюняев. Пожалуйста, пожалуйста не надо больше этого. Вот. Ну что ж, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, на этом заканчиваю. Всего доброго.